Hello, I'm Yann. I'm the director of Axon Cable in the Czech uh, We are producing here some plastic connectors and some cable assembly. Um, our product can be found in the car of your parent, in, in some, uh, some aircraft, some airplane, When you Компания Axon работает на данный момент 700 человек. Компания создана в 2000 году. В этом году мы отмечаем 22 года. На предприятии мы поддерживаем наших местных художников, поэтому часто вы можете увидеть произведения искусства, что создает очень хорошее позитивное настроение для работников. На данном предприятии работает большая часть – это женщины, так как это требует больше внимательности и аккуратности. И мы постоянно ищем такие рабочие позиции, как оператор по сборке кабеля. На будущее нам требуется логистик, нам требуется технолог, нам требуется механик. Поэтому всегда будем рады приветствовать на нашем предприятии, на нашей вакансии. Мы so The main target, the main objective, the main challenge is to prepare the company to be also here in 5, 10, 20 years. And for this we need to, to prepare the, the company to be able to manufacture the product our customer will need in 20 years. And for this we need to develop the skills of the worker uh, to find new people uh, that will be able to, uh, to achieve this, uh, this target. Я работаю в отделе маркетинга и продаж. Да, моя задача — найти новых клиентов. Отдел маркетинга и продаж занимается постоянно организацией мероприятий для посещения нашего предприятия. Это студентов, школьников мы принимаем, а также каких-то другие делегации. Регулярно участвуем в таких крупных выставках, как «Лебурже», как «МАКС», «Дни предпринимателей» на Латгайском регионе. То есть наша задача — привлечь как можно больше на наше предприятие работников После получения заказа от клиента отделу логистики необходимо рассчитать все необходимые компоненты которые потребуются для выполнения партии затем проверить их наличие и в случае необходимости заказать отправить закупочный заказ поставщикам затем учитывая запрошенный срок клиента сложность выполнения партии необходимо запланировать производство партии затем совместно с производством проследить за ходом выполнения партии и последующей отправкой клиенту на нашем производстве мы производим пластиковые изделия, это коннектора и разъемы для автомобильной промышленности, насосов, а также системы отопления домов. В нашем производстве мы имеем около 20 литевых машин, 90 пресс-форм, и мы работаем круглосуточно. В нашем производстве работает около 160 работников, и в неделю мы перерабатываем около 15 тонн крошки. Спасибо за I hope that it gives you a, a wish to become entrepreneur. Uh, don't be afraid of your dream. Don't be afraid to target, target high. Uh, you can be surprised with uh, where you can achieve. I'm, uh, I'm a good example for